И спустилась в игру Блаженная Волына, претендующая на звание метагана сезона, и будет мозолить глаза в рейтинге она, как QXR и IceVal. Пора восполниться и узнать истинные, скрытые фишки Холгера. Здорово! Мужские мужчины на префайере успели шибануть кулакич. Сегодня к разбору нового пулика подойдем с особым пристрастием, ибо действительно есть что проверить и посмотреть. В рейтинговых катках пулеметы очень редко можно увидеть. Кто то ли дело киберспортивные ивенты, колун частенько там берут на какой-нибудь захваточек. Да и вообще, если сейчас задаться вопросом, с каким пулеметом лучше поиграть в сетевухе, то 90% выберет колун. С остальными пулеметами, метами дела как-то не клеются хотя я уверен если их разобрать то что-то сообразить все-таки удастся в королевской битве пулики хорошо себя показывают но формат динамичных рейтинговых игр они немножко не вписываются не хватает подвижности и адс и тут на помощь к нам приходят гибридные модули аля штурмовые магазины приклады и стволы Большую работу сегодня нам придется проделать, мужики, поэтому перед началом напомню про башню, сносящую сообщество ВКонтакте, в котором я узнаю самую последнюю инфу про обновления и сливы, там частенько конкурсы заряжают на БПшки и СИПшки, команду можно найти на чемпионат мира, ну или же Никите можно постучать в личные сообщения, чтобы получить скидочку на валюту. Не забудьте после просмотра посетить данное сообщество, для вас ссылочку я оставлю в описании. Даже не знаю, с чего начать повествование. Наверное, с того, что давайте-ка расставим точки над И. Пистолет-пулемет при всем желании из Холгера не собрать. Возможно, визуально он будет походить на какую-то не ДППшку, но по мобильности это будет печаль, и играть с Холгером как с каким-нибудь QXR как минимум странно. Вот пулемет из него довольно сносный, но зачем он нам, когда можно сделать штурмовку? Забегая немного вперед, хочу сказать, что пушка при грамотном применении довольно имбалансна. Очевидно, что разработчики очень сильно хотят продать мифик на Холгер. Я не осуждаю разрабов, ибо донат это нормальная тема в играх, тем более, когда каких-то ощутимых преимуществ донат не дает разбор холгера мне хотелось бы начать с замеров урона на дистанции дистанция должна быть у нас в приоритете ибо если кто-то хочет воевать на 50 метрах то club, Итак смотрим сначала дамаг без модулей на 5 и 10 метрах ноги корпус руки 31 единица в голову 37. На 20 метрах идет падение урона. За место 31 единицы будет 25. а в чердак прилетит 30. А вот такие значения будут на 30 и 40 метрах. При таком темпе стрельбы значение очень даже хорошие и по большому счету можно не брать модули на ренжу. Но я хочу сделать этот пулемет королем средних дистанций и поэтому давайте взглянем на то, как преобразятся значения урона с использованием модулей на рэнджу. Ассортимент не такой богатый, всего лишь монолитный глушитель и перк Орлиный глаз. Если мы поставим монолитный глушитель, то показатели урона на всех дистанциях вообще никак не изменятся. У меня возникает вопрос, нахрена тогда он нужен? Если поставить перк Орлиный Глаз, то тоже никаких изменений не произойдет. То есть получается, у нас есть два юзлис модуля. Давайте ради чистоты эксперимента еще померим значение урона в дуэть. Вешаем и монолитный глушитель, и перкарлинный глаз. На 50 метрах никаких изменений не произошло. А вот уже на 20-ке есть положительный эффект. Если померить 30 метров, то положительный эффект также здесь присутствует. Но вот на 40 метрах будет точно такой же результат, как и если бы мы не вешали на холдер эти два модуля. Повторюсь, что я и с холгера хочу сделать штурмовую винтовку с очень хорошим уроном на средней дистанции. Получается, у меня уже в сборке два слота заняты. Следующим шагом мы ему нужный боезапас подберем. По заявленным характеристикам, АДС лучше у полимерного магазина. Но если его сравнить на полигоне со сдвоенным магазином, то разницы практически не будет. Третий модуль мы тоже уже определили. Теперь нам остается подтянуть АДС и состояние спрея. Если начать с последнего, то на самом деле контроль спрея это сугубо индивидуальный параметр. Кто-то может хорошо контролить отдачу, кто-то не очень. Подбираются модулю индивидуально, но не в этот раз. Ибо Холгер сейчас на старте очень хорошо контролируется. И дайте-ка я угадаю почему. И вешать на него какие-то примочки не имеет особого смысла, поэтому мы с вами уйдем в подвижность. К слову, хочу небольшую ремарку пометить, на протяжении данного кинофильма вы наблюдаете мой геймплей с Холгером до всяких тестирований. Грубо говоря, это первый взгляд на него. Это я говорю к тому, что многие могут спрашивать, почему сборка такая, а геймплей с другой комплектацией. В общем, это вы уясните. Хоть у Холгера и неплохой контроль спрея, серьезно ухудшать его модулями на подвижность я не рекомендую. Тем более изначально я вложился в дистанцию и геймплей соответственно тоже у нас должен быть на расстоянии. Поэтому логичным решением будет взять тактический лазер на АДС. Он отлично подойдет в комплектацию, так как из негатива у него только видимый лазерный указатель. Сейчас нам главное по минимуму навредить сборке, насколько это возможно. Четвертый модуль готов. Давайте проанализируем, что у нас пока что есть: монолит, перкарлинные глаз, тактический лазерный прицел и сдвоенный магазин. Теперь нужно добавить модуль на подвижность, желательно с бустом ADS. Этим двум параметрам соответствуют два модуля: это легкий ствол и модуль без приклада. Также у этих модулей есть негативные эффекты. Предлагаю все сравнить и выявить более-менее полезный обвес. Спрей одинаковый. Скорость прицеливания на кроху лучше у модуля без приклада. Это можно увидеть только на замедленном повторе. В характеристиках у данных модулей указано, что скорость перемещения бустится на 4%. Но по факту, если вы поставите модуль без приклада, то к условному финишу придете немножечко быстрее, чем с модулем легкий ствол. Вот пруф с замедленной записью. Теперь давайте взглянем на скорость перемещения в прицеле. Намного профитнее она у модуля без приклада. Да и в целом, этот обвес себя проявляет чуть лучше легкого ствола. Некоторые могут задаться вопросом, для чего нужно было так вкладываться в дистанцию? Давайте просто взглянем на Time to Kill. Э, так, что то я не понял. Сейчас, мужики, погодите, я еще одну фигню проверю и скажу в чем дело. Да. Потрясающий обзор получается. Дело в том, господа, что Time to Kill становится немножко хуже со сборкой на рэнжу. Даже если сравнить время отстрела магазина, то быстрее обойму уйдет там, где нет модулей на рэнжу. А вернее сказать, где нет монолитного глушителя. Я давненько это подозревал, что у нас в игре есть параметр, который особо никем не учитывается. Сейчас я говорю про скорость полета пули. Монолитный глушитель немножко тормозит ее, и к тому же почему-то темп стрельбы уходит. Ухудшает. Этот случайно проведенный мною замер говорит о том, что я... Хотя, знаете, мужики, что-то мне подсказывает, что это просто недопиленная анимация и недобаланс данного модуля. Просто непонятно, почему тогда разработчики это не указали в описании к обвесу. Скорее всего, эта сборка для КБ вообще подойдет. Только, наверное, магазин дефолт оставить нужно будет. Да, брата-братья, кто же знал, что так меня подведет монолитный глушитель? В следующих сборках я, пожалуй, лучше все буду перепроверять по Time to Kill, а то, глядишь, еще чего всплывет. В конечном итоге я пришел вот к такой сборке.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 перк, полный боезапас здесь не случайно. Лично я с Холгером стараюсь играть на занятой позиции, и зачастую боезапас не хватает для продолжения дискотеки. Можно за место перка взять либо коллиматор, либо рукояточку переднюю. Особо тоже никак вам это не повредит. Все обязательно делайте под себя, Сегодня Холгер у нас был штурмовой винтовкой, но надо же его и по назначению пулеметному собрать. Давай сделаем так, брата брат Ты черканешь в комментариях, с каким пулеметом мне столкнуть Холгер, чтобы фильм получился максимально информативным. Вроде колонн был лучшим пулеметом до добавления Холгера, ну, по крайней мере, я такой слышал. Буду тебе благодарен за оформленный кулак на данном кинофильме. Как обычно, жму руку. С тобой все это время был Агненский.